привет в этом видео решила поднять такую около маркетинговую тему мы будем говорить о результатах и о ситуации отсутствия результатов допустим у нас есть цель она понятная измеримая правильно поставленная все с ней хорошо у нас есть план как мы будем достигать эту цель то есть какие усилия прикладывать что будем делать и вот бывает такое что вот ты делаешь все что от тебя зависит прилагаешь усилия но ничего не происходит нету никаких ощутимых результатов и вот эта ситуация она если честно очень сильно демотивирует. Для меня всегда был вопрос: а что с этим делать? Вот в этом видео я поделюсь своими идеями. Возможно, вы поделитесь чем-то в ответ. Мы будем больше рассматривать это все, как скажем так, с точки зрения достижения личных целей, ну также и коснемся немножко темы маркетинга. Итак, поехали! Как я уже говорила, ситуация отсутствия результатов, она очень сильно демотивирует. Гораздо проще двигаться дальше и вот иметь веру в успех, когда мы ощущаем какие-то результаты. Но вот первое самое важное, что я для себя выделила, один из важных аспектов, это то, что очень важно уметь замечать прогресс на миллиметрах. Только здесь важно не путать с идеей вот, искусства маленьких шагов. Искусство маленьких шагов – это тогда, когда мы каждый день прилагаем какие-то небольшие усилия, то есть делаем маленькие шаги и таким образом продвигаемся к нашей цели. Это очень хорошо, это работает, но я здесь больше хочу сказать про другое. Мы можем двигаться маленькими шагами, либо прилагать значительные какие-то усилия, и при этом как может быть ситуация, что мы не видим никаких результатов, и это очень сильно демотивирует. Это примерно вот как взять, подготовить почву, что-то с ней сделать, потом положить туда зерно, и какое-то время мы не видим результатов, то есть вот оно там начинает прорастать, то есть внутренний рост уже там идет, но снаружи мы ничего не видим. Вот это примерно, если можно так провести такую аллегорию. Так вот, что здесь очень важно, важно уметь замечать прогресс на миллиметрах и э, понятно, с зерном, наверное, это сложно будет как-то сравнить, но вот если приблизить больше к жизни, допустим, мы начали ходить в спортзал и понятно, мы там какое-то время походили, результатов никаких нету, но можно заметить, например, отметить, что улучшается, допустим, просто общее состояние. Или вот пример, у меня была подруга, которая начала изучать иностранный язык, английский, у нее был очень-очень начальный уровень. Вот она прям приходила в полный восторг и очень сильно себя хвалила, когда ей вдруг попадался какой-то английский текст, она там стала просто находить какие-то знакомые слова. А раньше ей вообще все было непонятно. И вот она в таких, вот, в таких моментах она черпала мотивацию, то есть видела вот такие маленькие изменения. Короче, видеть прогресс на миллиметрах – это очень-очень ценный навык, потому что яркие какие-то такие вот успехи, они случаются с нами не так часто. А вот в этом прогрессе на миллиметрах там гораздо больше ресурса там гораздо больше мотивации ну и понятно что вот такой вот каждодневный маленький прогресс он в сумме естественно дает большой результат еще одна вещь, которую я для себя выделила, вот когда наступает период отсутствия результатов, можно начать заниматься таким самобичеванием и ставить под сомнение свои способности, таланты и так далее. Тем более соцсети в этом плане очень круто помогают, потому что все транслируют успех, все транслируют, как у всех все хорошо, но нам же показывают только то, что хотят показать, всей правды мы не видим, и поэтому нам кажется, что у всех получается все легко, быстро, красиво, а ты тут напрягаешься, работаешь, и у тебя никаких результатов нет. Вот в эти периоды очень важно себе напомнить, что талант, вот какие-то способности, это на самом деле предрасположенность. И хорошо, конечно, если она есть. Но на самом деле есть куча исследований, которые подтверждают, что для достижения успеха самое важное это умение усердно работать. А это уже волевая черта характера. И очень много подобных исследований в отношении спорта, где доказано, что успехов достигают не те спортсмены, у которых были прям идеальные задатки. А наоборот, спортсмены может быть с какими-то средними данными, но которые вот умели именно усердно работать. Короче, для достижения успеха нужна практика, и вот это очень важно себе напомнить, когда наступает такой вот период э, таких самобичеваний и сомнений. Дальше моя любимая идея, есть такой карточный игрок, профессиональный игрок в покер, его зовут Дойл Брансон. Он играет в профессионально в покер всю свою сознательную жизнь, сейчас ему кажется 87 лет. Так вот, ему принадлежит одна прикольная цитата, что в достижении успеха очень важно помнить, что иногда ты голубь, а иногда ты статуя, и вот это очень важно принять. Ну, чтобы глубже прочувствовать эту стату, можно вспомнить, что голуби иногда делают по отношению к статуе. Так вот, иногда очень важно принять тот факт, что ты вот сделал все, что мог. Может быть, даже значительно больше, чем мог. Но может быть ситуация, что ты можешь просто стоять и наблюдать за тем, что происходит вокруг тебя, без возможности как-то на это повлиять. И вот вокруг тебя могут летать условно голуби, эти все голуби очень разные, и они с разными намерениями. И вот принятие этого на самом деле очень много дает, потому что это высвобождает очень много ресурса и снижает напряжение, которое возникает из-за того, что ты можешь начать заниматься таким самым мечеванием впать в депрессию из-за того, что отсутствуют результаты и так далее. Короче, это очень крутая штука помнить, что вот иногда ты колб, а иногда статуя. Ну, теперь давайте поговорим о работе, потому что если мы работаем, от нас, как правило, ждут каких-то результатов, и работодатели сегодня очень любят акцентировать внимание на том, что я плачу за результат. В принципе, это правильно, и здесь стоит вопрос, вот как не уйти в другую крайность, сказать, что от меня ничего не зависит, я ни за что не отвечаю, и поэтому результатов, собственно, они могут быть, могут не быть. Вот как не сбрасывать с себя все-таки ответственность. Дальше, чтобы была понятна моя логика, я расскажу такой пример из моей жизни. Я маркетолог, от меня, естественно, ждут, что вот мои маркетинговые активности, они как-то повлияют на продажи, то есть будет увеличение какого то объема продаж. И вот один раз мы сделали все, что могли, но это была ситуация такая вот а статуя. То есть все, что мы не делали, результат был ноль. Здесь сами подробности маркетинговых компаний, они не особо важны, важно другое. На меня наехал коммерческий директор с вопросом стал, вот ко мне были претензии, какой же ты тогда маркетолог, если ты не даешь результат, то есть увеличение продаж не произошло. И тогда я сделала ход конем, я у него спросила, а что бы ты сделал в этой ситуации, что ты можешь предложить, как бы ты поступил. И э, после некоторых переговоров мы с ним вдвоем пришли к выводу, что в этой ситуации действительно мы сделали все, что могли. Больше ничего сделать нельзя. И другой бы кто-то, другой специалист, тоже бы ничего не сделал. То есть ситуация а ля статуя, когда ты можешь просто стоять и наблюдать. И тут гораздо важнее было вот начать планировать, как теперь подкорректировать свои планы, дальнейшие активности, исходя из того, что уже случилось. К чему я веду? когда к нам предъявляют претензии в отношении результатов, то здесь можно выделить вот двух таких два типа критиков. Первое это вот критик наш внутренний и как с ним взаимодействовать. Я уже некоторая идея здесь рассказала. Второе это внешний критик, который предъявляет претензии, почему нет результатов. И вот здесь тоже их можно разделить условно на две категории. Первое это когда претензии конструктивные. В каком то случае может быть, когда человек сам что-то предлагает, он говорит, так подождите, можно было вот так, можно было вот так, а вот еще одна ситуация, то есть у него получилось посмотреть на это по-другому или может быть у него э, больше опыта и поэтому он видит больше. И здесь, естественно, нужно прислушиваться, и, как правило, в этой ситуации здесь будет очень много развития, здесь можно получить какие-то новые знания и так далее. Второй вот такой вот критик, который предъявляет претензии, это может быть такой пустой критик. Почему? Потому что он сам ничего не предлагает, он просто ставит какие-то задачи, как правило, у него могут быть завышенные какие-то ожидания, задачи в стиле «поднимите, пожалуйста, объем продаж мороженого зимой», вот что-то в этом роде. И сам он, самое главное, ничего не предлагает. Вот такая вот пустая критика, ее точно не стоит брать во внимание, и э, вот самое главное не заниматься самобичеванием из-за того, что такой человек предъявляет претензии. Если это руководитель, допустим, компании, либо руководитель проекта, то здесь, как правило, с таким человеком не срабатываются, и в таких отделах, компаниях, как правило, большая текучка. Если немножко резюмировать, я хотела донести идею, что ни в коем случае не стоит себя снимать ответственность за результат, но очень важно гибко анализировать ситуацию, смотреть, что происходит и помнить, что иногда мы можем быть голубем, а иногда статуей. Это были мои подходы, идеи, которыми я хотела поделиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, была ли эта информация для вас полезной, возможно, вы можете порекомендовать какие-то свои советы, рекомендации, может быть, книгу можете посоветовать напишите об этом в комментариях ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг я здесь буду делать видео не только про маркетинг но и на такие около маркетинговые темы вдохновляющие видео поэтому подписывайтесь обязательно ну и до встречи в новых видео пока!